Так, Сан-Марина. Семь баллов, сука! Пидурос, блять! России нет, России нет, супер, супер. Двенадцать баллов наши. Это стоп-рот. Двенадцать баллов наши. Рашай! РАШАЙ! Mm -hmm. Да пошла ты нахуй, блять! Mm -hmm. Пошла mm -hmm. ты в жопу, сука! Mm -hmm. Сука, mm -hmm. какая нахуй Украина, блять! Ща мы выиграем. Сука, мы на третьем месте, блять! Вы понимаете? Блять, мы на пятом уже или на каком на шестом? на шестом. <систит> Они России, блять, один бал дали! Один бал дали России, блядь! Армения, ну, Ч, Чё, Ч, Чё, блядь? Чё, <систит> блядь? <систит> Два, балла. Блин, Два балла! Блядь, Блин, Два блядь. балла, блядь! Два балла! Да! Да, да блять, да, сука, да! <систит> да да, да. да, да нахуй! Раша, давай! Yeah. Что, блядь? Один бал, блядь? Сука, блядь! Австралия! Да ебан, блядь, я, сука! But... Ёбаная, хуя, блядь! Сука, блядь! Ёбаная, хуя, блядь, сука! Ебаную в рот тебя, блядь! Ебаную в рот тебя, блядь! Yeah. Да. Ёб твою мать! Это пиздец! Это сука пиздец! Просто Бля. если... Если сейчас, Если щас... Ёб твою мать! Вот это... Вот это нахуй соревнование просто, блядь! Украина Бля. и вот Россия, блядь! Вот это вообще поворот нахуй! 325 поинтов, ёб твою мать! Бля. Ёб твою мать! Ёб твою мать, погоди! Ёб твою мать! Погоди! Это секонд было, это было секонд! Ну, блядь! СЕРЕГА, мы с тобой. Давай, Серега, давай Россия, вставай! НАХУЙ! НАХУЙ! Сука! Украина, блять, победила, блять, Украина! Хохлы! Хохлы победили! б твою мать! б твою мать! Почему они решили Суп... голосовать? Я Мы заняли, блять, третье место! Кто так сделал? если Объясни... покажите, человек, сказал вот это. Просто приведите его в сарай. Пиз... Я, я. Я. У меня нет слов! Чё? Нет, да. я очень <сощник> Я пойду нахуй вешаться тогда. Я пошел вешаться реально на проводе. Украина выиграла. Украина выиграла, которая никогда, блядь, не выигрывала. А Оттуда выиграла, блядь. Ah. Все, пизду, все куплено. Полное говно. Никому а, иди, не нужно. Все, всем чао.